Проверим модельную устойчивость ровно тем же путем, что и модель, только главный эффект содержащий. Переменная rent делит выборку на две подвыборки вероятностным образом. Мы видим результат. Разница, конечно, существенная, особенно по менее наполненной категории, категории участия в профсоюзе, но и по обучающие подвыборки, и по экспериментальной подвыборке мы видим превышение процента правильных прогнозов над 50. Поэтому можем считать модель минимально устойчивой, минимально достаточно устойчивой. Смотрим на то, смещена ли модель, сохранив остатки нестандартизированные, и запустив по ним описательную статистику через Explore, мы видим, что среднее значение минус тысячных, и на 95% доверительном интервале оно проходит через 0. Таким образом, делаем вывод, что наша модель не смещена. Наконец, посредством дисперсионного анализа проверяем гомоскедостичность данных, на которых построена модель. Ставим в качестве зависимой переменной стандартизованные остатки, в нашем случае стединизованные как разновидность стандартизованных. Все предикторы, отобранные для итоговой модели, помещаем в качестве вариатов и видим что большинство из них незначимо за исключением буквально одного-двух ну даже нельзя сказать что значим этот потому что выше пятисотых вообще нет ни одного значимого таким образом не варьируют остатки в зависимости от предикторов следовательно модель Построена на гомаски достичных данных. Можно переходить к ее интерпретации. Посмотрим на таблицу классификации и величину R квадрата. Псевд R квадрата. По менее наполненной категории мы имеем правильно предсказанными 63%, а в исходной модели, где только главные эффекты, имели 56%. Таким образом, модель явно.